Здравствуйте, я очень рада вас сегодня всех здесь видеть. Я расскажу вам об антибиотиках, о том, что это такое, почему это может быть опасно и какие есть пути преодоления этих опасностей. Ну, Начнем немного с истории. В конце XIX века врачи наконец-то согласились с концепцией микробиологов о том, что многие заболевания вызваны микроорганизмами, то есть у них есть возбудители, и начали искать волшебную пулю, то есть то лекарство, которое бы воздействовало на возбудителя заболевания, но не воздействовало или слабо воздействовало на самого пациента. Потому что до этого времени лекарство было под вопросом, что опаснее болезни или лекарства. Использовали препараты ртути, мышьяка и так далее. Вот. Но первой волшебной пулей было лекарство под названием сальварсан или препарат 606. Оно было открыто в 1909 году Паулем Эрлихом немецким ученым. Почему препарат 606? Пауль Эрлих тестировал производные мышьяка и давал каждому новому веществу свой порядковый номер. И вот под номером 606 представьте себе, он открыл вещество, которое эффективно борется с сифилисом и щадящее, ну скажем так, щадящее воздействует на организм пациента, то есть его можно было переносить. Это вещество поступило в продажу, стало очень популярным и излечило, собственно, многих людей от, от бушевавшего в то время сифилиса. Но, собственно, антибиотики в, в узком смысле этого слова были открыты позже, открыты Александром Флемингом, это был ученый, который немного небрежно относился к своим экспериментам иногда. И часто, он изучал культуры стафилококов в бактерии и часто оставлял чашки с культурами на несколько дней не помыт, в непомытом виде. Однажды в такую из чашек попала спора гриба пенициллия, и там выросла колония этого собственно, гриба. И Флеминг, заметил, когда он посмотрел на чашку, заметил, что вокруг культуры пеницилла бактерии не росли. То есть он понял, что, видимо, плесневый гриб выделяет какое-то вещество, которое негативно влияет на рост бактерий. Таким образом был открыт пенициллин, первый антибиотик. И э, Флеминг, когда сделал это открытие, он сказал фразу, которая стала исторической, просто вошла в историю по своей гениальности. Он сказал «that's funny», что можно перевести как «это прикольно». <laughs> вот. Это действительно было прикольно, потому что в годы Второй мировой войны э, антибиотик пенициллин спас многие э, миллионы жизней. Зачем э, Антибиотики очень широко распространены в природе. Э, какую роль они там играют? Антибиотики вырабатываются плесневыми грибами и другими бактериями и актиномицетами. В природе антибиотики помогают микроорганизмам конкурировать друг с другом. Ну вот, скажем, есть банка варенья, заплесневевшая. Там растет несколько видов плесневых грибов, и они все хотят съесть это варенье прежде других. То есть они выделяют антибиотики наружу, таким образом убивая своих конкурентов или замедляя их рост. Как я уже сказала, антибиотики спасли миллионы жизней и спасают их до сих пор. С помощью антибиотиков человечеству удалось, ну, если не победить, то купировать вспышки таких заболеваний, как чума, лепра, туберкулез и так далее. Однако еще сам Флеминг предупреждал о том, что антибиотики нельзя использовать безответственно, о том, что может формироваться устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов. Однако Флеминга не послушали, и в середине 20 века антибиотики использовали достаточно безответственно. Их выписывали при надобности, без надобности, просто для профилактики эм, взрослым, детям, в том числе здоровым младенцам, ну просто для профилактики. Вот. И э, в середине XX века появилась проблема устойчивости. Возникли штаммы микроорганизмов, на которые антибиотики не действовали. Устойчивость иначе называется резистентностью, это синоним. И, а, то есть, фарма Фармацевтическая промышленность ответила на резистентность синтезом и поиском все новых и новых антибиотиков. А бактерии отвечали на это эволюцией и появлением все новых и новых резистентных штаммов. И концепция волшебной пули таким образом отошла в прошлое. И ее заменила концепция гонки вооружений между фармацией и бактериями. И, к сожалению, можно уже констатировать на сегодняшний день, что эту гонку вооружений мы неумолимо проигрываем. То есть бактерии эволюционируют быстрее, чем мы успеваем разрабатывать, то есть промышленность успевает разрабатывать новые антибиотики. Хорошим, хорошей иллюстрацией такой гонки вооружений является золотистый стафилокок. Собственно, Флеминг и исследовал золотистый стафилокок и открыл пенициллин тоже на его примере. До определенного времени золотистый стафилокок был восприимчив к пенициллину. Да. Золотистый стафилокок – это, это что такое, округлой формы бактерии, которая является, очень часто является нормальным обитателям микрофлоры нашей ротовой полости. Но эта бактерия коварная, она оппортунист, то есть при малейшей возможности она из нормального мирного существования переходит в атаку, переходит к паразитизму и начинает вызывать симптомы заболеваний, а эти симптомы могут быть разными, начиная от там, банальных прыщей на коже, заканчивая генерализованной э, стафилодермией, и в особо тяжелых случаях при попадании стафилококков агрессивных в кровь это сепсис и летальный исход. Так вот, в 1958 году заголовки газет и СМИ пестрели такими э, фразами, как «микроб убийца, э, «устойчивый», на него не действует там, пенициллин, устойчивый микроб». Это был штамм 8081, который появился в больницах, и который действительно был устойчив к пеницилину. Против этого штамма разработали другой антибиотик — метициллин. Это э, родственник пенициллина, то есть того же ряда, но немного модифицированный. Но в 1964 году возник штамм MRSA, или метициллин-резистентный штамм стафилококкус ауреус, золотистого стафилококка. Этот штамм стал причиной многих и многих смертей. Но против него, против MRSA, стали использовать следующий антибиотик — ванкомицин. Это гликопептидный антибиотик, и люди о нем знали давно, до поры до времени не использовали его, потому что у него ну, достаточно серьезные побочные эффекты. То есть он вреден для человека. Ванкомицин оказался эффективен то, то, то, тоже до определенного момента. В 1998 году был обнаружен штамм VRSA, то есть устойчивый к уже ванкомицину. Считается, что гены устойчивости к ванкомицину золотистый стафилокок приобрел от другого вида бактерий, энтерокока, который живет у нас в толстом кишечнике. Далее, против VRSA стали использовать другие антибиотики, тейкопланин, линозолит. И очень быстро, в 2000-х годах, появились сообщения о том, что появились штаммы устойчивые и к ИК линозолиду LRSA, и к вообще целым группам, э, гликопептидным э, антибиотикам, то есть GRSA. Это штаммы, которые устойчивы не только к ванкомицину, но и к тейкопланину и к другим антибиотикам гликопептидного ряда. Как, каким образом возникает устойчивость? Э, популяции бактерий насчитывают очень-очень много особей, и в них постоянно происходят мутации. Если одна, в одной из особей произошла мутация, обеспечивающая устойчивость к антибиотику, то эта бактерия э, очень быстро занимает освободившуюся экологическую нишу, то есть антибиотик убивает ее соседей, и очень быстро распространяется, и эти гены распространяются по всей популяции бактерий. Каким же образом? реализуется устойчивость, каким образом бактерии могут приобретать эту самую устойчивость. Есть несколько путей. Первый из путей ⁇ это бактерии могут синтезировать непроницаемую капсулу, ну и все, антибиотик не проникает в них. Во-вторых, бактерии могут синтезировать ферменты, расщепляющие антибиотик. Ну, например, устойчивость к пенициллину и к другим бета-лактамам опосредуются ферментами, бета-лактомазами. Эти ферменты расщепляют бета-лактамное кольцо в молекуле антибиотика, делая его неактивным и неэффективным. Также бактерии могут задействовать механизмы а, насосы, которые откачивают антибиотик из клетки. В норме таких насосов в бактериальной клетке мало, но в мутантной клетке этих насосов мог, может быть намного больше. Таким образом антибиотик постоянно откачивается и не приносит вреда бактерии. Также э, антибиотики. Эм, антибиотики действуют на определенные механизмы в клетке бактерий. Например, стрептомицин действует на синтез белка. Он связывается с рибосомами бактериальной клетки, блокирует их и не позволяет им синтезировать белок. Но э, бактерии могут видоизменять эти мишени, например, рибосомы, таким образом, что антибиотик уже не, их не распознает или не может в них строиться. То есть они видоизменяют сами мишени приобретая устойчивость. Почему же гены устойчивости передаются так быстро и так широко? Дело в том, что у бактерий есть два механизма переноса генов. Это вертикальный, как у нас с вами от материнской особи к дочерней. Но в отличие от нас с вами у бактерий размножаются очень быстро. У них поколения сменяются очень, очень быстро. Соответственно, гены, возникшие возникши у материнской особи, очень быстро перейдут многочисленному потомству. Во-вторых, у бактерий есть горизонтальный перенос генов. Это перенос между сестринскими особями, и этот горизонтальный перенос происходит еще быстрее, с помощью там, мобильных элементов, вирусов, переносчиков и так далее. Но суть в том, что гены устойчивости распространяются не от потомков, не от предков к потомкам, а между сестринскими особами и очень быстро. Важно еще то, что гены, могут передав... гены устойчивости могут передаваться не только между особами одного вида но и между особами разных видов, а часто вообще друг другу неродственным. Но это все равно, что гены передавались бы от человека, там скажем, к секвое или лошади. То есть вот у бактерий это может происходить, и происходит очень часто. Поэтому, скажем, если устойчивость возникла, у безвредной совершенно кишечной палочки в организме человека, принимавшего антибиотики, то эта устойчивость от кишечной палочки может передаться к возбудителям серьезных и опасных заболеваний, которые уже станут резистентными к антибиотикам. Второй фактор, вызывающий беспокойство и вызывающий рост, устойчивости, рост резистентности среди микроорганизмов, это использование антибиотиков в сельском хозяйстве. В 50-х годах прошлого века было показано, что некоторые вещества, антибиотики, также по совместительству являются стимуляторами роста. Они стимулируют рост сельскохозяйственных животных, там кур, свиней, коров и так далее. Их стали добавлять массово в пищу животным для стимуляции их роста в небольших дозах. Это, это добавление... В ряде статей было показано о том, что добавление антибиотиков, э, стимуляторов роста коррелирует с ростом устойчивости у возбудителей заболеваний человека. То есть устойчивость от этих бактерий передается возбудителям заболеваний. И, соответственно, первой страной, которая ввела запрет на использование антибиотиков как стимуляторов роста, это была Швейцария в 1986 году. Ну а за ней страны Евросоюза тоже начали вводить запрет, сначала на одни антибиотики, потом на все. В 2006 году в Евросоюзе полностью было запрещено использование антибиотиков как стимуляторов роста. Естественно, лечить животных ими можно, но добавлять в малых дозах в пищу нельзя. Какие же механизмы, какие же пути решения этой проблемы предлагает нам наука и медицина современные? Прежде всего, это самый важный, я считаю, путь — это регуляция использования антибиотиков. То есть сейчас нередки такие ситуации, когда вы приходите к врачу, и врач, чтобы уж точно гарантированно вылечить вот пациента, он прописывает антибиотики. Неважно, ну, чтобы не было рисков того, что пациент заболеет. То есть и врач не думает о далеко идущих последствиях. Ему главнее как бы, вылечить пациента конкретного. Но это не совсем верно. И э, э, Развитие идет в том пути, по тому пути, что формируются протоколы, которые четко предписывают как бы, врачам, что и когда назначать, а чего назначать нельзя. Но, К сожалению, в Украине этого пока нет. Также ведется разработка новых препаратов. В гонке вооружений не, не следует заканчивать, потому что это как бы, ни к чему хорошему не приведет. Ведется поиск, скрининг постоянный новых веществ. А также предлагается использование веществ с принципиально иным а, способом действия. Какие это вещества? Ну, их существует очень много, больше 20 там подходов. Одни находятся уже на фазах испытаний, близких уже к введению в практику, одни еще только на самых как бы, базовых э, фазах исследования. Но основные из них — это пробиотики, то есть это, условно говоря, полезные микроорганизмы, которые мы заранее вводим там, на кожу или в пищеварительный тракт, которые считаются, что будут вытеснять болезнетворные или не давать им поселяться в уже занятой нише. Ну, хороший пример — это всем известные там, бифидобактерии. Да? Также предлагается такой путь, как использование бактериофагов. Вот на картинке это бактериофаги — это вирусы, которые паразитируют на бактериях и вызывают их гибель. Причем ведутся исследования не только природных бактериофагов, но и генно-модифицированных, то есть когда мы встраиваем туда э, то, что нужно нам. Также ведутся исследования антитил и ведутся исследования иммуностимуляторов, то есть тех веществ, которые действуют не на возбудителя этого микроорганизма, а на нашу иммунную систему. Вот. Ну, на этом я хочу закончить свой доклад и хочу порекомендовать вам замечательную книгу Джессики Сакс Называется она микробы хорошие и плохие. Она есть на русском языке переведена. Вконтакте ее можно найти по как бы, запросу. Вот этому она в документах лежит. И мои контакты тоже есть на слайде. Спасибо за внимание. Прошу вопрос. Хотел бы рассказать тоже немножко маленькую историю. Давича товарищ ездил в Австралию, его прихватила ангина. Он пришел к врачу, и тот выписал ему пенициллин. То есть. Во всем остальном мире, по-моему, уже все устойчиво к пенициллину. То есть не везде, не везде так безответственно относились к антибиотикам. И два вопроса. Первый, насколько селективны бактериофаги, то есть не убьют ли они нашу микрофлору? И второй вопрос, насколько я помню из лекции замечательного нашего миколога Александра Акулова, он презентовал там пару э, очень сложных антибиотиков, громадные такие формулы, которые и утверждал, что практически невозможно бактерии най найти резистентность к ним. Вот, что вы думаете? Uh -huh. Спасибо. Спасибо за вопросы, они интересные. По поводу, я начну с по истории с пенициллином. Дело в том, что есть штаммы бактерий, которые Устойчивы к самым новым и перспективным антибиотикам, они устойчивы, но, как ни странно, восприимчивы к пенициллинам или, там, скажем, стрептомицину или чему-то еще. То есть такие случаи нередки у бактерий. Вообще по-хорошему должен проводиться анализ устойчивости возбудителя и э, к разным антибиотикам, уже после этого должен препарат применяться. Да, По поводу вопросов бактериофаги, э, селективность их, да, это является, пожалуй, самой главной проблемой, тормозящей э, исследования бактериофагов в качестве, для применения в медицине. То есть селективность их мы обеспечить э, полностью не можем. Ну, пока что таких механизмов нет, насколько мне известно. Поэтому исследования бактериофагов, вот они сильно тормозятся. Опять же, э, есть опасения о том, что бактериофаги будут э, изменяться, даже если мы их сделаем как бы селективными, то они могут и измениться очень быстро и так далее. Так, А второй вопрос, да, по поводу антибиотиков со сложными формулами. Но дело в том, что я, конечно, тут не приводила классы антибиотиков, там бета лактамы э, макролиды э, и так далее. Но, скажем, макролиды, антибиотики, у них э, очень сложная формула, у них много колец в формуле с различными там, э, радикалами с разных сторон. Вот. Но сложность молекулы она не, напрямую не коррелирует с действием антибиотика. Вот, и величина этой самой молекулы. А по поводу того, что невозможно э, резистентность обеспечить, так вот, э, скажем, э, когда был, э, э, по-моему, линозолит введен, линозолит. ладно, не буду я его искать, да, э, фармацевты заявляли, что вот он линозолит и вот он, он действует как? Он не блокирует какой-то этап в синтезе белка, он блокирует сборку рибосом. И фармацевты говорят, вот круто, раз он блокирует сборку рибосом, значит устойчивость не может возникнуть. А вот ничего подобного. Буквально через год устойчивые штаммы появились. Поэтому… Ну, если бы были конкретные там названия, я бы, может быть, сказала конкретнее, но это вряд ли такое, что резистентность появляется против, всего, про, против всех препаратов, которые… Обычно никак не награждаем за самые активные вопросы, но я хочу подарить вам этот куб. Они, в общем-то, бесплатные, но на этот раз мы именно подарили этот куб. Это очень важный акцент. Ой, так, вопрос, э, да, вопрос. дальше. А. Там было два человека. Я. Да. Так, давайте сначала вам. Не чути? Питання таке. Я знаю, что много пробиотиков, которые выпускаются фармкомпанами, их делают резистентными до антибіотиків для того, чтобы пробиотик жив дальше в организме, а антибиотик на него не впливав. Чи может резистентность от этого пробиотика перейти на патогенную микрофлору? И чи корисно принимать тогда такие пробиотики, которые уже резистентны до деяких антибіотиків? Спасибо за вопрос, это тоже очень хороший вопрос. Да, резистентность может переходить между разными видами бактерий, в том числе как бы между тем, что является пробиотиками, к, э, патогенной флоре. Но я думаю, здесь э, имеется в виду лечение уже конкретных пациентов, у которых в организме уже есть резистентные штаммы каких-то там э, болезнетворных микроорганизмов. И для них имеет смысл заменять, поддерживать микрофлору. А для здоровых людей, у которых там не было диагностировано там стафилодермия с золотистым стафилококком, то есть это, это, вероятно, не имеет смысла. Но опять же, это мои предположения, я конкретно там статьями информации не владею, но вот я думаю, что так. Да. Я знаю, что одним из механизмов передачи такой резистентности, это яр-плазмиды и, якби їхній обмін. обмен. Чи... Потрібно, скажем так. Потому что сейчас, если мы стандарти стандарты лечения, когда идет антибиотикотерапия, всегда назначаются пробиотики, которые выглядят лікарських препаратів, там таблеток или капсул, и их параллельно разом с антибиотиком призначають. Если еще 10 лет тому в стандартах было назначение пробиотиков через 5 дней после закінчення антибиотикотерапии, сейчас их назначают прямо параллельно. Первый день антибиотикотерапии, и первый день пробиотика, как бы терапии. Чит? Это безопасно? Чит? Это логично? или Это не выдано до каких інших причин? Мается на это? Mm -hmm. uh, ну смотрите, если у вот есть пациент, есть он, он болен, скажем, резистентным штаммом болезни, вызвана резистентным штаммом какого-то микроорганизма, и если параллельно с этим вводить вводить ему пробиотик, Бактерию тоже резистентную, но как бы, условно говоря, полезную, то, то есть у обоих этих бактерий есть гены устойчивости. Если эти гены, грубо говоря, одинаковые, то переносы как бы, их не случится. Они уже устойчивы у этого пациента. Но другое дело, что будет, если, когда он уйдет домой, и когда он будет там, мыть руки, или там, во внешнюю среду его тоже будут разные испражнения попадать, то да, эти гены устойчивости они будут попадать в окружающую среду, и в этом как бы, заключается опасность. Но опять же, да, по некоторым, сейчас, еще одну секунду, по, по, по некоторым исследованиям э, у здоровых людей э, флора, нормальная микрофлора, она уже является резистентной и ко многим антибиотикам и уже несет генрезистентность. Возможно, на этих исследованиях еще базируется вот такое использование пробиотиков. Вы сказали, что в какое-то время придумали антибиотики, соответственно, был вирус, против какого надо было придумать антибиотики, и Вселенная как-то так сделала, что один человек открыл антибиотик и началось. А потом он сказал: что: ребята, не балуйтесь, это не игрушка, но по какому-то странному стечению обстоятельств, такой у меня такое просто впечатление создалось, что биологи вместе с медиками чтобы обеспечить, обеспечить себя работой на будущее специально нас начали этими антибиотиками но это такой у меня вопрос все что имеет начало имеет конец начало началось войны ну, как говорится гонки вооружений когда мы изобрели антибиотик и у меня как то так вот такой вопрос гуляет в голове Ресурс у природы в принципе не истощаем. А вот человеческий ресурс ну, под вопросом. Поэтому, если есть война, должны быть какие-то прогнозы. И прогноз такой: хочется так вот спросить: сколько еще осталось нам? Доживем ли мы до Half-Life 3? Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, я сейчас немножко соберу смысл. Да, по поводу страшной теории заговора врачей-биологов, так это все чушь, конечно, такой теории не было, заговора. Дело в том, скорее, в, э, э, в деньгах и в спасении жизни людей. Вот, скажем, поступает, больной, поступает пациент в больницу, и врачам нужно его вылечить, вот, и они применяют самое сильное, что, что у них есть. Вот. А в середине 20 века еще не знали, что устойчивость развива будет развиваться так быстро и что она будет развиваться комплексно, то есть не к одному препарату за раз, а может она к нескольким препаратам за раз развиваться. Так вот этого еще не знали, и э, врачи думали, что вот она волшебная пуля, и мы будем сейчас лечить все ото всех. То есть зла тут, я думаю, не сильно хотели. Но опять же в фармацевтической компании ну, как бы тоже, естественно, хотят получать прибыль, но такого глобального заговора вряд, вряд ли существует. Вот. А какая там вторая часть? А, прогноз. Вы знаете, я не могу вам дать прогноз. А, как, как, как случается с человечеством, когда оно подходит к глобальной проблеме и кажется, что вот оно все, эм, как бы сказать это культурно, ну все вообще труба, труба то человечество до, до, до данного времени вообще что-то находило и как-то избавлялось. Я думаю, что это, это не исключение ситуации. Вот Что-то придумают из того, что, что я перечислила. А может быть, что-то друг, принципиально другое. Вот. Есть шанс дожить до Half-Life. Все хорошо. Вон там вас Аня Суворова хочет. Да, Еще добро. один вопрос. Было сказано, для того чтобы правильно определить резистентность антибиотика, нужно проводить посевы специальные, да, чувствительность. Обычно посев занимает пару недель, ну так чтобы он хорошо там вырос, ну минимум это 5 дней, ну честно. Дальше. Как с вашей точки зрения правильно назначить человеку лечение без вот этого пассива? То есть сейчас получается, назначение это только вот пальцем в небо, мы вот подбираем антибиотик ну, вот эмпирическим путем, это называется. Или все-таки, ну как вот правильно с вашей точки зрения назначать? Проводить пассивы и ждать, вот терять время, вот эти 5-10 дней, либо вот заниматься угадыванием, или назначать сразу самое сильное. Как вот, с вашей точки зрения будет это оптимально делать? Спасибо, я поняла ваш вопрос, спасибо за него. Дело в том, что да, пассивы занимают несколько суток действительно, иногда промедление может быть опасно, и используют сразу врачи, если это угроза для жизни, используют самое сильное, что есть. Но дело в том, что методы усовершенствуются, и кроме посева у нас, ну не знаю, как у нас в Украине, как бы а в мире есть много других методов, как там ПЦР, ну, есть молекулярные методы, когда мы смотрим, не, не выращиваем антибиотики на селективных средах, а смотрим на, прямую на гены, которые либо они обеспечивают устойчивость, там есть эти гены, или там последовательности либо этих последовательностей нет и, и значит штамм э, восприимчив то есть методы э, позволяют сделать это гораздо быстрее там скажем тот же ПЦР длится там 8 часов включая подготовку а, а опять же уже не говоря о экспресс-системах тестовых которые тоже вообще у постели больного там позволяет это сделать но опять же я не врач я биолог и я не буду говорить о том э, о чем что не является как бы моей как, как поступать правильно то есть я с осторожностью отношусь, как бы я не врач. Я хотела спросить насчет применения антибиотиков в сельском хозяйстве. Ты говорила, что их бесконтрольно, мол, не применяют, но все-таки их применяют, потому что когда животные находятся в крупных скоплениях, естественно, инфекции там циркулируют но с очень большой скоростью, и поэтому современное промышленное там, производство мяса, молока, там, кур и яиц, оно не может обойтись без антибиотиков. Поэтому некоторые люди отказываются от мяса и продуктов животного происхождения, в частности, из-за вот этой причины, из-за попадание антибиотиков, ну, грубо говоря, лишних в организм. Насколько это Применяются ли антибиотики, к примеру, не знаю, при выращивании растений? Глупый вопрос, но почему бы нет? При там, транспортировке каких-то продуктов растениеводства. И где еще могут попасться нам антибиотики, кроме вот, продуктов сельского хозяйства? То есть, какой-то там, не знаю, косметики, в чем-то еще. Что ты знаешь об этом? Так, я начну отвечать на этот вопрос с конца по поводу косметики. Вот смотри, антиби... да, попадаются антибиотики в млах, косметиках, но это скорее не какие-то очень специфические антибиотики, а антисептики, то есть вещества, которые при поверхностном контакте они убивают там не только бактерии, но вообще все что, все что угодно. То есть сама концепция антибиотиков это специфические вещества, которые воздействуют на клетку бактерий, прокариотическую клетку, но мало воздействуют на эукариотическую, то есть нашу. И поэтому специфические вещества, вот, они, их э, э, редко добавляют в, в, в косметику и в мыла и так далее, но э, не специфические, да, очень часто они, их там можно встретить. По поводу отказа от мяса и э, всего такого. Дело в том, что когда антибиотики используют в сельском хозяйстве, ну их скармливают животным, понятное дело, и потом продукты жизнедеятельности животных, они тоже содержат антибиотики. И Эти продукты жизнедеятельности, они могут попадать и попадают и в воду, и в грунт, и куда угодно. Поэтому уберечь себя отказом от мяса, ну вот конкретно от антибиотиков, точнее от резистентных штаммов, которые потом возникают, ну это, наверное, сложно. Вот. Но с другой стороны, я читала статьи, где было показано, что да, конкретно в мясо, в яйца и в там еще какие-то продукты попадают бактерии, э, носители генов резистентности. Вот. Кроме того, что бактерии могут передавать друг другу гены резистентности, они могут передавать друг другу, по идее, гены и патогенности тоже. То есть, грубо говоря, если человек долго болеет каким-то микробным заболеванием, то его внутренняя флора, то есть та же самая кишечная палочка и шерихия коли, она, по идее, может себя забирать тоже гены патогенности. Мы можем выкосить ту бактерию, которая была изначально патогенной. То есть мы там посевы делали, мы нашли антибиотик, который конкретно ее убивает. Но, тем не менее, наша внутренняя флора, она, по идее, тоже может стать патогенной. Как быстро это произойти то есть вот такое ну, супер бактерия такая может возникнуть или нет но вот э, насколько я знаю такое может произойти вот как с этим то бороться то есть по идее тут нужно напирать именно на вот эти все иммунные силы организма можно сказать а, так сейчас я попробую перефразировать вопрос чтобы лучше его понять как бороться с тем что в наших нормальной микрофлоре в, она может подцепить откуда-то гены патогенности да О. Давай, давай. Бактерии отбретают свою резистентность от других бактерий, потому что отбор уничтожает все бактерии, которые не обрели резистентность. Нет, нет, Если моя ишерихия коля обретет патогенность. патогенность сейчас же, то это не то же самое, что бактерия получила резистентность, потому что все остальные собратья умрут той, которая не получила резистентность, и она захватит всю популяцию и расширится. Если моя шерихия коля станет патогенной, она станет патогенной одна, и мой организм не убьет все непатогенные эшерихии коли. Таким образом, это не произойдет. Но вообще о том, что такое может происходить, говорила как раз таки, по-моему, научный руководитель Насакати, ну первой нашей лекторке. И просто дело в том, что э, ген он же не один такой плавает в одиночестве, а он может быть как раз-таки сцеплен с геном патогенности. То есть, вот, ну, мне интересно, как часто такое происходит. Ну, вот, Смотри, что, что так, это, такие случаи я э, встречала: в случае эшерихи Коля, в случае, по-моему, каких-то энтерококков из толстого кишечника. О, и еще ну да, такое, такое происходит. А вот насколько оно быстро происходит. Честно говоря, я не могу тебе сказать, насколько быстро и, и, и как от этого уберечься. По-моему, вообще никак, потому что ну, бактерии попадают в нас очень часто отовсюду, и ну, наша иммунная система постоянно с ними взаимодействует, учится их распознавать, там хороших налево, плохих направо. Вот. И если она работает нормально, то этого не происходит, то есть она сразу плохих то есть у нас есть механизмы когда попадает в наш организм бактерия есть определенные механизмы которые ее распознают как ее распознают как хорошую как, как условно хорошую то есть нормальную или как плохую и запускаются разные механизмы иммунного ответа как на хорошую и на плохую так вот если она там плохая патогенная что-то такое выделяет то наша иммунная система в норме ее распознает и убивает вот. там еще. Еще Типичная атмосфера обсуждения лекции на нашей петиции ⁇ это просто только еще мало химиков в зале, а то вот такое началось. Давайте мальчику дадим, наверное. Вопрос, что будет, если вырубается такая устойчивость, что уже такого антибиотика, который будет противостоять этой устойчивости, не найдется? Тогда... Если это будет смертельно опасно, возбудитель смертельно опасного заболевания, тогда есть вероятность летального исхода. Но, к счастью, к счастью, да, и, кстати, от золотистого стафилокока в Америке, в Штатах, где хорошая медицина, там более-менее, там умирает несколько тысяч человек ежегодно от, от больничных штаммов золотистого стафилокока. Да. Но, к счастью, бактерии, устойчивые ко всем, встречаются очень-очень редко. И чаще гораздо бактерии, если они даже устойчивы, там, скажем, к 10 антибиотикам из 20 доступных, там, я утрирую цифры в цифрах, то они восприимчивы к оставшимся 10. То есть на них можно подействовать чем-то еще из того спектра, что доступен. Или комбинацией разных препаратов. Ну, простой вопрос, я, может, немножко не в теме, но вот золотистый стафилокок. все, вирус-убийца, почему Бактерии. он до сих пор не захватил мир, И кто, ну, то есть, да, почему золотистый стафилококк не захватил мир? А им это надо? Он, ему не нужно захватить мир, ему нужно эффективно размножаться в подходящих условиях. И э, есть равновесие между иммунной системой и э, бактериальной флорой, которая формировалась э, миллионами лет совместной эволюции бактерий и человека. И, э, в норме золотистый стафилокок живет в мире с человеком. Он получает от него какую-то часть питательных веществ, отбирает небольшую, но как бы ничего симптомов не вызывает. А если иммунная система отдает сбой или там что-то происходит еще, то золотистый стафилокок меняет стратегию и говорит: ну раз этот организм слабый, так я его все равно даем, раз уже он слабым пора атаковать. А так ну, у любого микроорганизма есть своя стратегия, есть своя ниша, и рядом с ним есть много других конкурентных организмов, и поэтому ни один из них мир не захватил пока что. А я все-таки вот вернусь к теме. Получается, вот если в случае промышленного мяса там производства все равно попадают вот эти резидентные бактерии в среду, это значит, что нужно отказаться от промышленного животноводства, верно? То есть нужно не каждому только человеку отказываться, отказываться вообще. И дальше вот я тоже хочу немного разрядить обстановку. Недавно на образоваче была статья о том, что а, татуировки а, увеличивают а, иммунную резистентность организма. То есть ну, тот же самый громизнительный эффект. Соответственно, татуированные веганы, они в общем-то все правильно делают. Ну не знаю, Аня, я люблю мясо. По поводу того, что нужно отказаться от промышленного выращивания животных. Да нет, не нужно отказаться, потому что если мы будем каждый из нас будет иметь подсобное хозяйство, нам просто земли не хватит, чтобы вырастить столько животных, чтобы всех нас прокормить. Поэтому вместо антибиотиков вообще в Европе, да и да, у нас уже по-моему пытаются сейчас другие применять другие вещества, скажем, там эфирные масла, но это совершенно реально, эфирные масла добавляют в корма, добавляют пробиотики, добавляют какие-то там органические кислоты в малых количествах, которые тоже стимулируют рост, но не являются антибиотиками, поэтому пути решения есть. Вот там, по-моему, я видела вопрос далеко. Ну да, давайте это будет последний вопрос, учитывая регламент. Хорошо, давайте быстро. У меня вот возник вопрос. Вы говорили про создание новых антибиотиков, и вот вопрос: у них механизм вообще вот поражения бактерий у них одинаковый и, ну, в том числе у старых и у новых, Или, то есть, чем они в принципе отличаются? Mm -hmm. Вот более новые антибиотики от старых mm -hmm. могут ли они закончиться? Вот у вас там была такая мысль. Если да, то почему? Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что что такое антибиотик? Это вещество, которое селективно воздействует на бактерию. Клетка прокариотическая. Наши клетки эукариотические. То есть и у нас клетки устроены немного по-разному. Скажем, у прокариот одни рибосомы, там. 70С, у нас 80С. У прокариот мембрана содержит одни вещества, а у эукариот другие, там холестерол, холестерол и эргостеру. Так вот, антибиотики нацелены именно на те механизмы, которые у нас с бактериями разные. Но если бы они были нацелены на общий механизм, они бы на нас также действовали. Так вот, они нацелены на разные механизмы. А это что? Это, синтез -клеточная, э, э, э, это клеточная стенка, это мембрана, это синтез э, белков, то есть э, рибосомы, там, РНК, э, и, по-моему, сборка ДНК. То есть на те механизмы, которые у прокариот принципиально отличаются. Вот. И разные классы антибиотиков, соответственно, действуют на разные э, мишени. Там, пенициллин действует на синтез клеточной стенки, стрептовицин на рибосом ну, и так далее. Вот. И э, постоянно ищут новые мишени, на которые бы э, можно было воздействовать новыми препаратами. Но количество этих мишеней не безгранично, как вы видите. Эти, этих, эти мишени уже истощаются, их запас. То есть уже не знают, чтобы такого нарушить клетки и бактерии новым препаратом, чтобы этот препарат не нарушал ничего в наших собственных клетках. И поэтому, поскольку число мишеней не безгранично, количество препаратов тоже не безгранично. Так, ну это был последний вопрос, наверное, да? Спасибо.